Готово. Кидай. Давай. Отлично. Ниже, ниже ниже положи, ниже. 45 градусов, еще ниже. Еще ниже. Давай. Огонь! Еще ниже. Погнал. Выстрел! Все, хватит. Все, выключай. Да, давай. Выше. Давай, чуть-чуть вот выше, выше. Выше, выше. Выстрел! Ух. Ох! Да фига он улетает. Все, выстрел. хватит. Молодцы. Ну что, нашел? Все мои подписаны. Машину да. Аллахамы убили сходу. Мы да, подошли на дочке, уже противник. Там а, уже кого-то Но была. у нас уже... Где? Идю, Все идю. Марин, расстрелять. Мне, кстати, такой дайте вначале перед расстрелом. Такой? такой да. Я а вон, да? выдаюсь. А. Идем на точку центра Клык, занять ее, выбить противника такой, и сеть не на нее. Вот, видишь? Вот здесь вот mm -hmm. Вот мы его видим mm -hmm. Союзники, наверное, едут Прямо-прямо-прямо-прямо, идем прямо! прямо, прямо, прямо. Какой резкий! Ты аккуратно. Мы что это? -то смотри, старички. Вот, Право. просто весь пагиб. Я понял, на да. наш тоже приедут. Да, да, да. Потачай куда стреляет. И качаем мы носелеры, начали напрягать. Слева, стоп, стоп, стоп, стоп. Слева, смотрите, Слева, смотрите! На, на горе, на горе На горе, наверху на... Убили, убили, убили А А все вышли? Да, где Марина? Марина! Короче, смотри. Центр фуд.